Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Влад ТВ, и добро пожаловать на новое видео. И, ребята, это пятая серия выживания, если я не ошибаюсь. И да, в предыдущей серии вы видите... Блин, извиняюсь, я чуть чуть помыл с камерой. Вот, эта ферма, которую я, получается, построил. Да и это было довольно-таки просто, и сегодня я буду заниматься улучшением дома. Ведь, например, смотрите, казалось дом-то хороший. Но, знаете, как-то вот... Э, вот какой, то ну не знаю, чего, что-то вот не то, не знаю, как вот объяснить, но вот что-то не то такое вот. Я надеюсь, вы меня понимаете. И для этого мы заходим в сундук, берем каменный топор и идем рубить дерево. Тем временем мы в принципе идем и вообще насчет сегодняшней серии. Я реально, я не знаю, насколько она получится длинной. Может быть, действительно будет очень длинная, может быть, и короткая, потому что я построю сегодня дом до третьего этажа. Потому что времени у меня очень много, времени очень много. И мы, в принципе, добываем, ну, давайте, дерево, пока не сломается топор. Итак, вот столько я накопал до сломанного топора. Не обращайте внимания, я случайно нажал не той кнопкой мыши, и по итогу дерево... Ну, чуть если хочу сказать. Мы его складываем. В принципе, еще берем лопату. Зачем? Чтобы добыть песок для стекла. И да, кстати, тут находится лава, и, блин, как по мне, это очень даже неплохо. Мы можем добыть, например, э стекло, а потом уже идти за железом, чтобы скрафтить ведро и сделать уже портал в ад. Вот как я уже далеко мыслю. На очень много песка. Сейчас мы заходим в печки, в принципе, убираем весь песок и э, берем это дерево, делаем из него доски и тоже кладем его в печку, чтобы тоже перебывалось песок, в стекло. Да. Тем временем мы берем вот оставшиеся брёвна и берем также палки с пужником, чтобы сделать топор. И не один, а даже лучше два, мне кажется. Делаем параллельно полные доски. Открываем верстак. Делаем, получается, ступеньки. Вот. Только, я думаю, нам будет хватит. Достаточно, извиняюсь. Э, вот так делаем. Вот так. Уламываем тут потолок, в принципе. Я узнаю эту звук везде. Стоп, стоп там мародеры, там мародеры. Так, опасно. Берем щит, в принципе, в одну руку. И погнали, в принципе, их в принципе, уничтожать. Где у нас тут? Так, всё, убили одного. Ой, так... Где-то находится поблизости ханва аванпост, извиняюсь. А, так, в принципе, сейчас заходим и начинаем ну, постройку основ для окон. Или оконных храм, как хотите, называйте, в принципе, смысл не меняет это название. Так, вот так делаем, вот так делаем, делаем вот так, вот так. И в принципе у нас уже почти все готово. Я ожидал, конечно, что это будет так быстро, но, в принципе, с первым этажом мы почти справились. И, видимо, дерева нам не хватит, поэтому идем опять его рубить. Ой, блин, я реально, я наконец ки Наконец-таки, спустя столько времени, я достроил второй этаж. Ой, у нас теперь переправилось все время уже все стекло. Сейчас мы покушаем чуть-чуть. И, в принципе, будем уже... Итак, будем сейчас заниматься стеклом. Так осталось 24 стекла то чувствую что мы очень скоро пойдем еще за новым стеклом или нам хватит нам не хватает еще шести луков песка подождите а может они у нас есть и нам не придется туда идти да они у нас есть чудо куда совершилось принципе так давайте пока покушаем да кстати у меня вообще, ну, ну, вообще по дереву все ноль. Нам нужно поэтому добыть э, очень много саванных, э, ну, деревьев, бревен, как хотите называть. Так вот, нужны сундуки. Чтобы на втором этаже у нас будет чисто, мне кажется, как по мне, склад какой-нибудь. На первом этаже у нас так, для очарования, например, будет нужно это все. Ну и там еще для многого... Мы сейчас, в принципе, уже, так, э, делаем, так, кушаем хлебушек, кушаем хлебушек, так скажем, ой, и потихонечку, потихонечку, ой, э, надеваем, э, и заглядываем в сундук, и я вот что хочу, я сейчас прежде чем заканчивать ролик, я хочу чуть-чуть собирать семена, ну, заняться чуть-чуть мини-фермой, погнали. Я где-то слышу монстров, но не понимаю, где. Ну что, у нас там внизу все собрали. Получай, получай. Ой, боже, боже, на. Ты, ты, ты, стой, стой, стой, не подходи, не подходи. У меня все под контролем, все под контролем. Той, твой, твой. Так, э, у нас хавчик слаз, у нас есть яблочко. Поразительно, его и съедаем, в принципе. Где у вас тут? Где вы? Все, больше никого нет. Теперь нам остается, в принципе, только э, еще. этот растник, мы, он у нас пойдет на бумагу, а это пускай будет расти. Теперь, мы, во-первых, сейчас сос саживаем одно семечко, а во-вторых, собираем всю пшеницу, которая созрела. У нас получилось аж три пшеницы. Почему я действительно удивлен? О, во. Наш огород потихонечку растет. Скоро у нас будут прям все больше и больше семян. Ну этом я буду постепенно заканчивать. Ребята, спасибо всем тем, кто смотрит меня. Ребята, я вижу и ценю каждого из вас. Спасибо вам всем, кто заходит на мой канал, кто ждет меня. Извиняюсь, пожалуйста, что ролики реально, ну, ну не выходят они так часто. Я просто не успеваю. Серьезно, я постараюсь, опять-таки, успевать. Я не обещаю, я попробую и постараюсь. Ну что ж, ребята, всем спасибо. За просмотр. И я надеюсь, что вы действительно оцените этот ролик. Поставьте, пожалуйста, лайк ведь Да, активно только досматриваю до самого конца. И если ты активный, то, пожалуйста, поставь лайк. И давайте вот, как на концовках закулисье, почему мне брать хотя бы 100 лайков? Вот, серьезно, меня смотрит 400 с чем-то человек. Вот, и на подписчики. По просмотру у меня больше тысячи. И вот, серьезно, давайте добьем вот просто одну сотню лайков пожалуйста ну а на этом я буду постепенно заканчивать всем спасибо всем пока еще раз скажу пока